Итак, сегодня пятница. Поговорим мы опять о муравьях. Маточка прижилась, все хорошо, живет тихо, спокойно, но дома стало холодать и надо бы уже как-то утепляться. Для утепления я буду использовать коврик. Что это за коврик, я вам сейчас расскажу. Коврик, пришла посылочка, пришла посылочка уже давно. Но я ее не распаковывал, как-то не было времени, да не было нужды ее распаковывать. А сейчас, я думаю, уже пора, потому что, как еще раз повторюсь, холода, холодает и дома прохладно. Вот такая вот большая посылка пришла. Посылка просто громадная. Сейчас распакуем, посмотрим, что внутри. Посылка пришла с Москвы. Заказывал. Ой, не помню, как магазин называется. В описании выложу какой-то магазин. Заказывал через интернет коврик, коврик именно вот для муравьев для подогрева. Значит, все. В пакете больше? А нет, есть, есть еще бумажка, наверное, накладная Сейчас посмотрим накладная магазин and planet магазин and planet коврик Термоковрик с регулятором черный вот термоковрик с регулятором черный давайте откроем посылку и посмотрим вот так вот все запаковано интересно посмотреть что за коврик такой с регулятором Мне просто посоветовали как бы я заказал сейчас посмотрим что тут у нас есть. Засунута фигня. Вот он какой, вот он какой этот коврик. Втыкается он в розетку. Я думал он от USB. Ну, китайская, переходник под нее. Все, коробочка пустая. Вот такой вот. вот такой вот замечательный коврик. Я думаю, что замечательный. Есть регулировочка off-on. Сколько градусов не написано. Я думаю, чисто по ощущениям надо будет смотреть. И подогревает. Значит, вот такой вот ковер. Давайте попробуем включить. И посмотреть, что будет от него тепло какое-то или не будет. Мне все-таки интересно протестировать его. Что самое интересное, я его даже не смогу протестировать. Сейчас дома идет ремонт. Я не смог не найти ни одного удлинителя. Вот это замечательно. Но я его обязательно протестирую и вам расскажу. Так, давайте его хотя бы просто рассмотрим. Коврик, значит, не знаю, будет вам видно, нет. Все поцарапанный. Поцарапанный пластик. Потертые буквы. Такое ощущение, что он где-то уже использовался. здесь вот торчат провода это я думаю как то надо будет подизолировать, чтобы это все не отлетело все-таки безопасность превыше всего Тут провод пластмассовый регулятор написано что 100 ватт 50 герц 220 вольт и вилочка ну что ж, вот такой вот коврик сегодня мы распаковали. И давайте посмотрим, как там все-таки живут наши муравьи. Многие спрашивают, многим интересно, как поживают муравьишки. Все у них в порядке после переселения, после соединения двух колоний. Я думаю, будут какие-то проблемы у меня с ними. Нет, все нормально. Переселение прошло довольно-таки спокойно. Поскольку у меня сейчас дома ремонт, не могу даже включить дополнительного освещения. Пока ремонтируемся, так что пока вот в таких вот экстремальных условиях все. Ну а на этом все, пока, до новых встреч на канале, подписывайтесь на канал, жду вас всех в гости, заходите в группу ВКонтакте, будем общаться, будем списываться, переписываться, жду вас, пишите, всем пока, до новых встреч.